Да, блядь, заткнись-то, ⁇ баный куш! Я просто так зашел, блин. А кули-то все зашли? Я откуда знаю, я просто так зашел, у него просто было скучно. А другие че приперлись, я не знаю. Ну, я уверен, что все смеются, ну че бы посмеяться, тоже не посмеяться. Ну и зашел что Нет, это прям, прям, прям, прям, прям, прям, прям, <Slovenia> у маг самое интересное цели здесь. Говори, ничлки, с микрофоном проблемы прошу, не начинай. А что? Блять, сирена. Ха-ха-ха-ха! Не полегчает. Мне нихуя не полегчает, к сожалению Бля, дед, выпей таблеток Пас Я тебе тоже советую У меня нет таблеток, где-то. О, привет Привет, привет. Че за шлаты? Выйди отсюда! Выйди отсюда, блядь! Выйди отсюда пили! Че вы, че вы, <свят> а а мы не клоуны я Да, конечно. Че их рвет, так и не пойму. Я тоже не понимаю. Нихуя-то не понимаю. Выйди отсюда, я тебе повторяю, глянь. Я тебя выведу. А ч ⁇ их так, блин, рвет? Я реально не понимаю. кошка остаться тогда ред that you Что там издевается? Тебе блять микроволновку, алло! Микрофов! Ты слишком жарно бой, микроволновку хавать, блять! Я бы туда засунул, я для тебя лично туда тебя засуну, ясно? Ясно? Все уйдут, тебя лично туда засуну, блять. Я не чувствую, но не разрешал, зачем не запрещал. <певател> Бля, ветра дует! тебя ветра дует или что? Ты в горах? видимо после я пришел один сначала сюда я пришел сначала сюда один а потом все почему-то пришли не знаю почему вращай барабан кто еще пришел блять а вышел кто зашел жених Привет! Женяк придорожа. О, Тима, привет. О, ребята, привет. привет. О, <соспит> <Привет. соспит> Женяк вернулся, привет. Ё-моё! <Senati> eram... Да, не по сесть! Привёл, Лира, привет! Че микрофон-то выключила? Кто ещё заслал? Блять! за киты? блять! все испортила! Вот, Лира! Фу, это до тебя! Это уметь надо звучать. Почему? На а, этом... Звук есть, но поэтому он молчит. Вырубил микро, понятно. Кнет, где эхо еще? Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Давай, <с> <ici> 500 рублей Схуяли Схуяли это байки Пиз нектед А, -а, -а наелис, здоров, здорово, привет. Привет. Здорово. Как сидится? Нучка, я, я тобой безумия. Че, блять? Да не, ничего. Че, блин? А, Ниль, скажи что-нибудь. Говорю. Говорю. Говорю. Говорю. Говорю. Я а вас могу глушить. Кирнай, покажи себя. люди, которые на камеру за это забайтились. А че это черт? Она это мне ты даже, даже ты, не грузится, блин. А даже не грузится. Да. Черный это ты? Да, я негр. Я, блядь, не расист, но ты черный. Хули ты черный. А хуй тебе. Не покажу. Выше, выше. Удобно. Приятно. приятно немножко влажно да да да да да да немножко да все именно так немножко ну немножко влажно а да я, а или это три сайта значит он там уже не раз почему а, потому что бывает этот... что... У меня тоже блин черный экран там так, блядь, смотрите. О, черный кран там. О, О. Может зарать, блин, ныть. Нет, э, не, наедь, может зарать, в принципе, будет ты интересно. Вверх. Нет, я нету дома, дети, я не могу зарать. Жаль. Жаль детей. Жаль детей. Мама, все понятно. Что ты с пасыком? Оттуда детей избивают, блядь. Там дети стало. вот что он тут э, сделать вам тут надо станцуй нам ну сюда сюда приводятся блять здравствуйте добрый день добрый вечер Там уронять или что-то так, наверное, не пойму, что за звуки. Что происходит? Общающие звуки. Николайновка, понятно.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 Почему идти сюда? Чай, Михаил. Михаил, Что Я там с кем-то. Ну, видимо, да. Да, да, Пугаетом с походу зажарил. <походу> так, блять, что будем делать? Ну, давайте рассказывать. Делайте, можно делать, делать... делать... делать... просто в принципе. Думаю, можно делать сирену снова. Да нахуя! <походу> О, веб! Вы... А, ага. Смотрите чат! Вот, смотрите, здравствуйте! ешку тут все ржут! Вот, привет! Блять, куда собрался? Пусти другой Смотрите, обнова. У меня теперь тут коврик есть. Хуйня какая-то. Иди нахуй? Отлично. Ага, гей, ага, ага. ага. согласна. Ага. Ага. <ширю> <ширю> Блять. А, а, не, <ширю> <сёк> Какое оно пиздатое. О, вернулся. О, привет! привет. А не улезла да я? я. <решил> бедно глуп уже. Не ужало. Брат, <решил> Брат. Брат. Брат. Слабо что-то, давай, давай сильнее. Блин, ты ч ты серел, заебал? <звук> не ухники вытянут такое, ложь. Опа, убил. Ой. А вы знали, что за порчу имущество можно попасть в полицию? Чего, блядь? Чего имущество, да?